Всем доброе утро. Сегодня я в Альбукерке, это где где снимали Breaking Bad, ну или во все тяжкие по-русски. Катаюсь по городу, посмотрю вообще Донтаун, что за город такой. Все тогда, поехали. Я доехал до Твистерс, это где снимали части, когда он приходил в Гестако к этому, к Черному. Может дверь закроется, нет уже когда-нибудь? Где мои ключи вообще? Мне кажется, это место не было знаменитой, и они не знали еще, что фильм так наберет популярность, но именно сериалы, и то, что к ним будут люди просто отходить из-за того, что у них типа здесь снимали Breaking Bad. историю всех. Сейчас догнал, походу, что это называлось, лос Palace в сериале, а сейчас они переименовали в Twisters, ну наоборот, я, честно говоря, не помню, я очень давно смотрел. Как давно? Вот два назад, наверное, но уже не помню ничего. От следующая точки поеду, посмотрю, а, где мой напиток мощный, посмотрю этого самого дом главного наркобарона фильма. Я про настроишь, уже все кончится Дорога вообще классная Там была вообще гладкая Гладкая такая, прикольная И вот такой вот вид Штат нью мексика Дороги все еще хорошие Но в США вообще дороги хорошие Особенно между городами Большие города, такие как Нью-Йорк, Сан-Франциско, да, там, конечно, поушатанные дороги. В принципе, Но ездить можно. Да. Я думаю, не из-за того, что денег нет починить дороги, а из-за того, что очень большой поток машин. Если, как сказать, просто начать все чинить, то очень большие пробки будут. Поэтому, ну, в Нью-Йорке 100% так, потому что там, если будут чинить дорогу, то все там уже коллапс целый. Легче просто дырки заделать и все. так В, в кафе в этом, в принципе, корот, ничего особенного. Напоминаю Jack in the Box или что-нибудь -то такое. Тоже здесь всякие кафе есть такие же. так вот Там люди были, там. Я не заметил таких, как я, чтобы там фоткали, ходили, еще что-то делали. Но люди приходили, там может быть человек, наверное, пока я сидел. Человек 8, может быть, приходил. Ну я уходил, там еще оставались люди. Ну что, человек 8 я видел. Сейчас, в принципе, время обеда как раз одиннадцать, двадцать, 30. Наверное, все кушать и ходили. Все, да, будем дальше двигаться. Эй, Болд, выходи, бабка приехал. Братан, сколько лет, сколько зим, пиццу ли будешь? Фотографируй через дорогу. Хочешь, можешь уезжать. Супать? Окей oh, no, okay. Можно ли Can задать вам вопрос? Please... No. Нет Короче, вот так вот дом огородили Дом уже не тот <laughs> Его огородили весь Вон там сначала, я так понял, огородили Дальнюю часть А теперь здесь Спасибо Спасибочки. Ой, короче. Дом огорожный вообще по полный. Просто там Все в заборе. И я еще недавно фотки смотрел а, на, на Google Maps. Там не было такого. Как сказать? А? Дом не был так огорожден. Там были предупреждения, типа снимайте, короче, там где-то в другом месте, бла-бла-бла. Но.. Там были предупреждения, типа снимайте а, издалека все такое, а сейчас уже просто забор, причем такой забор здесь ни у кого такого нету. Люди туда залазили, наверное, прямо. Вот так вот, но прикольно то, что у нее все равно открыт гараж и она там сидит, как бы она не, не закрывает гараж, как бы и не не сидит просто дома на бэк-ярде не сидит, сзади дома не сидит. Она сидит здесь и и так отвечает грубо, типа нет, там делай фотографии и все такое. все тогда поеду куда-нибудь дальше, посмотрим. Злая бабуля попалась. Ладно, если честно, я приехал в этот самый ландри где они, короче, прасечная, где они варили мед свой в этом, в, в подвале. Сейчас просто поснимаю издалека. Туда не пойду, потому что там фура какая-то, еще что-то. На, хотя пойду наверное. Тут написано, все люди должны быть авторизованы. А у чувака тонировка на лобовом стекле. Вот так, короче, выглядит, там где-нибудь в подвале все еще варят амфетамин. Походу, ничего не изменилось, все-все так же. Так что я, наверное, поехал уже дальше куда-нибудь. Все, всем на всякий...